Привет, я Шок, и сегодня я выполнял челлендж ютубера Твик. Он заключается в том, что я должен сделать больше, чем 19 киллов на любой карте с ноускопом. Условия были максимально простые. Можешь играть с Плюткой, Скаутом или Авиком. Главное набить максимальное количество ноускопов за одну катку. И я, конечно, этот челлендж принял. А теперь я передам его трем ютуберам. Это Гитлайту, Делайту и Шоку. Я с гордостью принял тот вызов, потому что я любитель ноускопов. И в свое время я был тупейшим. Человеком, который всегда делал носкопы, когда нужно просто убивать Для этого я собрал пати и запустил матчмейкинг на тех званиях, на которых играл сам Дима А в конце ролика я тебе кину вызов на 300 долларов, который будет связан с носкопами. Поэтому смотри до конца. Буду рад вашему лайку. Давайте наберем 10 тысяч. Ну, а также хочу вам сказать, в моем телеграм-канале прямо сейчас разыгрывается три дегла океанского побережья. Ссылку найдешь в описании этого ролика. Начинаем первую катку. Кстати, она была, правда, первой. Короче, смотрите, я что думаю. Твик uh, сделал этот челлендж с четвертого раза. Я думаю, первая точно не под запись. Я буду ее записывать. Я уже записываю, но она не пойдет в ролик, скорее всего. Это тренировочная. Я пока тестирую, как это все работает. По дайте точку, дайте да. буст на шорт я стелю а, килы там. Килл, там Минал не вижу. Как сложно. Подвигая, а, подвигая. По по Убил одного. Я побил, я побил. Блин, как грустно, я растерялся, увидев халяву. Я пошел, я в нижнюю больше. А, ты, да. ты их байтиш, а я его, а я с спины буду убивать. Вот тут, я вот тут стану, понял? Давай. Я сверху дам дамшу. Потекай, все, все, все. Сейчас. О, он здесь вот здесь. Убил. Да, вышел Б... Ну ладно, два кило у нас есть. Ты вообще кто? Стреляй, просто стреляй, бро, пожалуйста. Давай. Я в... Ты, просто. Б... Ладно, три кило. Вылетает. Идут, идут, идут. 4, почему... Убил одного. Сейчас хитану его. 50, ой, сорт, какой пейте. ужас! Джиту, коробка. ой Найс. Дайте буст на шорт. Надеюсь, это... надеюсь, не полетят на шортик. Лонг опять. Много да, лонг. это лонг, шорт не вижу даже. Я гендер играю долго. Эрик шорт вышел. Ну ладно, хоть одного убил. Шесть скиллов уже есть. Я, я куплю авик себе. Okay. Походи. Еще шорт. один хп. Ну ладно, 2 кило, 2 кило. Плохо. Близко, близко, близко, меня пушит. Что <соценно> еще, а еще? Еще? Еще? <соценно> Let's go bro. Нет, Хорош, б... okay. нет, савиком, савиком попроще будет. Я а все-таки чаще ласт Савиком ласт стреляю. но сколько сейчас со <соценно> Все, кайф. Да, да никого. Лазка <соценно> есть. Хорош. А nice. Еще. Ой, это Я убил его. Убил его. Убил, убил. Он же а прошел один. Нет. Ладно. Убил одного. Еще один. Да. Ой, ой, ой, ой, <смех> жестко. <смех> так, Сколько? Уже 15 лов за первую половину, хотя у нас столько было ошибок. Это очень странный челлендж. <смех> Помогите, выйдите со мной, выйдите со <смех> мной. Без ноги, найс, еще один. Убил там. одного? В окно лезет. Там будет возле одного. Дверь, дверь, все. Супер. Найс. Вот это принаровился, Эрик, да. конечно. Я не могу. Ты кинул копой вес, просто за километр. Еще без ноги, на лонге без ноги. Убил. Тут трое, тут трое. Их тут ну, трое, Я... май, май. убил. Ну там хотя у нас ну, кил получился. Ну, мы выполнили уже челлендж. Ну, давай. Что за трэш? Это Я давай. кину ту флешку из ролика сейчас. Дверь стоит на бах. Да. Вот, вернемся. Да. Давай. B. Давай, B. давай. B. давай. B. Флешки еще. Вот. Дал Справа близко, блять. справа был. Двери. Двери один. Кар э, убил. Я флешку Блин, дал, ко Темка. Оу. Ну, Темку вышли. Давай. Найс. Найс. Хорош. 22 килла. Они не дойдут. Оу. ха <соц> <Найс. Я соц> Ладно, дайте, давайте я убью. Двери, двери. Б... я дурак <смех> минус один фраг ну в плане у меня 23 фрага настоящих Нижняя. убил nice. о сайты близко шорт Б... Б... а. неправильно Парень, тяжело на я Окей, я убью подожди я убил Все, лас, ладно, я, я, счета, иду, ладно? я иду, я иду, я, иду к тебе. я буду красиво делать. ой Пойдет. Ладно, тут 30 есть, да, Килл? Сейчас был 30 -ый. 29. Да, это было слишком просто. 29 фрагов сноускопа. Я до сих пор не понимаю, мне слишком везло или это настолько просто. Но в любом случае мы сделали на 10 фрагов больше самого вызова. То есть перевыполнили. Мы решили пойти сыграть вторую игру, где я выполнил челлендж аж в первой половине. И после этого начал пытаться сделать красивые моменты. Небольшая рекламная интеграция на сайте ggdrop и у них выходят новые кейсы. Они с 13 -го года собрали лучшие работы из операции. И давайте посмотрим, что у нас было в 17 году. Нью-Нуар, императрица. Так, ну тут вроде у нас все мимо. 13-й год. Давайте 15 год откроем. Ну, здесь самое интересное, это у нас с зверь. Так, идем дальше. Кроме кейса вышло еще много апдейтов. Во-первых, это вэпоинты. Так, теперь за каждый рубль депозита на сайт вы получаете кэшбэк 1 вэпоинтов. Я могу нажать на кнопку обменять, и сайт мне выдаст любой скин, который он захочет. И мне он дает 4000 рублей. Идем дальше. Подарки от сам. Теперь вы можете получать просто халявный баланс на сайте за выполнением маленьких челленджек. примеру открыть кейс по нож. 20 тысяч рублей. Ладно, хорошо. Нам падает автотроника складной ног. Сейчас у меня тут галочка. Мы это сделали. Что это означает? Если вы попадете в призовые места, то вы получите просто так себе гарантированный приз. 2000 рублей. Задания обновляются два раза в день. Используйте вот тут промокод кантелаки 33 И вы будете получать 11% к депозиту. Давайте, готовы. Так, мявик, да? А, авик, авик, авик, вон. Держит. А? Едет на втором раунде. Так, погнали. Заходим, заходим, заходим. Ой, черт <связи> ты, Убил, самому. убил. Оу, бро. Да. Ой, ой, ой, как же у него магнитит? Очень сейчас очень хорошо был. Убил нижнюю. Ей, Два. Два. Еще двери. еще один. Машина. Супер. И очко. Да. Да ладно, что за хуйня? Убил? О! Бери, бери, вышел, дверь! Все, супер, супер. И, и, я... и Тмка вышла. Убивай! На! Как ты попадаешь? Я не знаю, чел. Забирай их на палке. Убил Тмку. Ух ты, что тут уже вдвоем о Помогите! Оставь. Я не трогаю. Они тебя пушит уже. Убей его, убей его, убей его, убей его. Второго тоже? Да, да, да, да. Так, ладно, уже не надо, я уже призразился. Он не пушит, я не буду. Я бой, чек. Я убью темку, не убивайте, не убивайте его. Он не темка, он на лонг давай. Он улезет Я убью, я убью, я убью. Я убью. Я убью. Да! Найс! Nice. Ужас какой! Я мог бы окно! Убил мидл, кидаю флеш, иду искать. Есть темка, есть колкам. Сейчас убью Темку. Давай. Нет! Вдвоем идите в нижнюю Темку, а я в спинку убью с верхней. Давайте, давайте, батим, байтим, оффай, байтим, оффай, байтим. Оффай. Есть, он к тебе идет, Эрик, к тебе. Убил? Флэш, есть и еще он Все, он один. Урангу сделаем. Давай. Давай. Давай А, уже тут, мы по поре Дефай, дефай, дефай Я просто дефаю Дайте пусть на шорт, пожалуйста Лон, лон. Вышли, бой лонг Рик, иди сюда Может здесь буш сделать Есть, иди, иди, иди, иди На первый Давай, давай, побежали Еще раз Еще Сейчас раз, давай, мы давай. сможем, мы сможем давай, давай первый давай, бежали, Побежали, побежали, побежали <Слёг> а Ай, какой Второй позор! Стать ласт. на рампе господи, нельзя поигрывать. Ай-яй-яй. -ай -ай. а -ай -ай. У, у меня, у меня, есть, у есть, меня есть. здесь. Я Я б... Убил. Давай. Сейчас, сейчас, сейчас, если он Ой-ай! <Слышко> oh, <yeah. Слышко> Сумасшедший. Стой. Нижняя. Иди ко мне, иди ко мне. А -а -а -и. Я, И я иду убивать, я его даю убивать. Альма А, Сити, Сити. Осторожно. Не проиграйте. Все нормально. Лучше это записать было бы сложно. В целом я получил большой кайф и понимаю, что будет интересно посмотреть и на других в этом челлендже. В свою же очередь я кидаю этот вызов Фандеру, Мегарашу и Моу. Выполнять можно на стриме, либо в ролике. А теперь вызов моим подписчикам. Зайдите на режим АВПДМ и сделайте как можно больше фрагов с ноускопом. Тот человек, у которого будет самый большой килстрик, тот и побеждает. Первое место получит 150 долларов, второе 100 долларов и третье 50. Все условия и подробности написаны в Google анкете, поэтому ты найдешь ее в описании этого ролика. А сейчас я тебе советую и посмотреть мой другой ролик. К примеру, как я заказал 7 мувиков в разных ценовых категориях и сделал сравнение. Просто тыкни по этому ролику и переходи к нему. Приятного просмотра. Пока.